Клинический пример номер 6. Протокол латерального смещения. На фотографии вы визуализируете зуб 2-3 с выраженной узкой рецессией высокой. Рецессия более 5,5 мм. Латеральнее, дистальнее этого зуба. Вы видите выраженный объем прикрепленной десны. Также хочу обратить ваше внимание, что зенит рецессии выходит за уровень мокогенгивальной границы, что является показанием к латеральному перемещению зубов. Более детально на нем можно рассмотреть структуру. Поражения. Обращаю ваше внимание, достаточно сложная клиническая ситуация. Как вы думаете, почему? Класс рецессии. Давайте мы с вами рассмотрим и определим. Обращаю ваше внимание, класс рецессии третий, потому что уже дистальный есть убыль межзубного сосочка, между зубом 2,3 и 2,4. И также наличие образии твердых тканей зубов уже ранее пытавшись тут устранить терапевтическим методом. Это, то есть это уже такая как бы подзапущенная клиническая ситуация. Опять мы еще раз можем да, рассмотреть детально исходную ситуацию. Я здесь на этой фотографии хотела бы обратить ваше внимание на также прикрепление тяжа слизистом мышечного между зубом 2,3 и 2,4. Ну и, конечно, вот, пересечение зенитом рецессии уже даже у границы. После того, как был удален реставрационный материал в остатке с зонообразием, вот посмотрите на ее форму, конечно, не очень было все благоприятно. Но этот клинический пример, он, в общем-то, такой жизненный. Таких пациентов с такими зубами много, поэтому нам нужно научиться тоже решать эти задачи. Вот в этом ракурсе очень хорошо будет видно, во-первых, ротация зуба 2-3 да, и отсутствие прикрепленной десны, объема и замыкающей картикальной пластинки. Да, если вы обратите внимание, там выражена дегесценция. Мы не можем сказать, на она первичная или вторичная, но она есть. На нем вы хорошо видите, насколько неблагоприятная форма Абразии твердых тканей по отношению к более выпуклой форме самой коронковой части зуба. При перемещении лоскута создается дополнительное пространство в этом участке под выгнутым абразивным вот этим вот поверхностью. И когда лоскут, косичным прилегает к более выпуклой коронковой части, да, там создается такая как бы полость заполнившиеся сначала сгустком, а потом там есть риски для рецидивирования этой истории. Измерение параметров парадонтологических в области клинической ситуации ЗБ2.3. Начало дизайн разреза. Обращаю ваше внимание, посмотрите, вот те самые 2 мм, которые мы отступили от зенита зуба 24 Слайд, разрез горизонтальный. Продолжение формирования разреза. Обратите внимание, как была высчитана ширина еще раз, до да, этого длина горизонтального разреза, наверное, так лучше сказать. Это ширина рецессии плюс 6 мм. Итого, длина в данном случае горизонтального разреза составила 9 мм. На нем вы видите, как скальпелем да, обрабатываются края рецессии для того, чтобы освежить их, для капитализации будущей лучше, как продолжение капитализации да, краев. Рецессия. обращаю ваше внимание обычно вопросы всегда возникают такие как сколько нужно там срезать вот вы работаете в зоне свободной десны сколько это у этого у этого зуба это миллиметр у какого-то другого зуба это может быть будет полтора миллиметра Но ну, традиционно свободная десна имеет параметры от одного до полутора миллиметров на нем продемонстрирован уже создан, созданный слизистый костичный лоскут. Его форма. Обращаю ваше внимание, что это трапеция широким основанием и пекально обращенная. Да? И сейчас уже скальпелем будет выполняться второй вертикальный разрез, который будет идти от медиальной границы рецессии. если не выходить, рассекать мукогенгивальную границу а, слизистую и продлеваться вверх опять же, в форме э, трапеции с широким основанием опекальным. Отслаивание полнослойного слисто-косничного лоскута в области зуба 2-3 и латеральной дистальной поверхности. Проверка мобильности слизисто-косничного лоскута. Вот в данном случае очень Видно, что слизно-косичный лоскут не мобилизован должным образом. И еще требуется зона расщепления увеличить в области муко границы выше. Зона операции, которую вы можете посмотреть. Да, с внутренней стороны лоскут как выглядит. Поверхность корня. На слайде вы увидите, как... Недостаточная мобилизация, можно увеличить немножко вертикальный разрез. В данном случае это выполняется бордонтальными ножницами, увеличение вертикального разреза с медиальной поверхностью. Вы наблюдаете на слайде дизайн лоскута и вид операционного поля с обнаженным, обработанным поверх... корнем. Начальный первичный вкол иглы для фиксации перемещенного латерального лоскута. Продолжение шва в межзубной сосочек медиальный. Фиксация латерально перемещенного лоскута швом в новом положении. Фиксация. Лоскут в новом положении двойным обвивным швом. На данном слайде вы видите выкол иглы из дистального межзубного сосочка. Фиксация латерального перемещенного лоскута в новом положении швами. Продолжение фиксации латерально смещенного лоскута в новом положении двойным обвивным кисетным швом. Кол. Иглы из-под перемещенного латерального лоскута в основание хирургического сосочка, Выкол шовного материала из основания хирургического сосочка дистальной поверхностью перемещаемого лоскута. Фиксация шовным материалом латерально перемещенного лоскута. На слайде вы видите зафиксирован двойным обвивным швом латерально перемещенный лоскут и продолжение ушивания вертикально-медиального разреза непрерывным швом. Продолжаем ушивать вертикально-медиальный шов. Мы наблюдаем картину ушитого латерально перемещенного лоскута двойным обвивным швом. Также зафиксирован еще матрасным обвивным швом и ушитые два вертикальных разреза. Обратите внимание, что нет нигде обнаженной поверхности, да, лишенной питолиальной поддержки. Также вы наблюдаете перемещенный латеральный лоскут. Зафиксированный и вышитый. Обратите внимание специально создано натяжение в области щеки и лоскут неподвижен